Никогда, никогда, никогда, никогда, ой, опять. Некто Хасана Садарстана, если кто крутит, тот еще, ты, лакей путяной, ты, мразь, ты, мразь, за кого, ты. Владимир Соловьев либо совсем с катушек слетел, либо забыл вовремя принять антисудорочные. Думали, он достиг дна. Ошибаетесь, Соловьев показал мастер-класс по кунг-фу, главный диванный эксперт России во всех областях знаний, мастер спорта среди мастеров спорта по словоблудству, а также новоиспеченный мастер кунг-фу Владимир Соловьев продолжает веселить народ своими видеороликами. Многие бьют неправильно, они пытаются показать удар. Не надо, рука просто должна быть. Ну, была здесь к столу там. Тогда. Каждый удар оказывается простой и ясной. То есть вы не готовите удар. Удар просто самолет. То есть тихо, спокойно. Не в плечах, а вот отсюда. В лицах, вот в А внутри подсобрался. подсобрался И тихо, спокойно. Тяже. Важно еще понимать, как дышать во время удара. Ноги, видите, вот поднимают плечи. Вот этого не должно быть. Вот так должно Не рассмотрели? Ну, давайте еще раз. Вот вы стоите. Вот улетел. Вот ты стоишь, вот улетел. Ты стоишь, улетел. Ты стоишь. Вдобавок, слушай меня здесь. Ты дебил. О, нет, дебил Настоящий! ты любовь и счастье по боку А в глазах тревога и печаль Дайте мне талон к долбой и вологу Нет, врача такого, очень жаль Я бы записался обязательно Даже приобрел абонемент Расскажите, доктор Почему же счастья в жизни нет? Ответит доктор мне прямо в лоб Все потому что Да потому что Да потому что Ты долбоеб Долбоеб Долбоеб Долбоеб, долбоеб. долбоеб. Ты долбоеб поликов. Сразу скажем, что понтов там столько, что даже нынешний Стивен себя нервно курит в сторонке. What on! Без света оставались более 97 тысяч человек. Кроме того, осадки осложнили обстановку на трассах Амурской области. Частично отменены междугородние автобусные рейсы. Сейчас циклон смещается на восток. Улучшение погодных условий ожидается к вечеру. Погода в Москве позволит сменить автомобилистам зимнюю резину на летнюю. Сильные наледи и длительных периодов гололедицы уже не прогнозируются, сообщил ТАСС научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд. Он также советует жителям столицы следовать рекомендации мэра и сократить количество поездок в период самоизоляции. По данным синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается 9,11 тепла, а в среду плюс 8 градусов. Теплее всего будет в выходные. В субботу синоптики прогнозируют плюс 7,12, в воскресенье 9,14 тепла one.